Всех приветствую, вот только что из магазина забрал пилу Интерскол, фирма такая, ДП 165-1300, 165 это диаметр диска, 1300 это мощность, частота вращения 6000 оборотов в минуту, в общем смотрел на YouTube пилы дисковые вот на такой манер из интерсколов только были dp 165 1200 но ну, собственно я опирался на эту информацию которая есть по той пиле но не по этой это какая-то немножко обновленная на мой взгляд потому что у нее <coughs> и башмак другой металлический и немножко и механизмы другие сейчас откроем посмотрим Она уже была распакована в магазине, где-то там по филиалам ездила. В общем, вот инструкция. Гарантийный талон. Ничего не было заполнено. Ну, сама пила. в комплекте идет вот такая линейка для пиления по сантиметрам вставляешь но тут ничего нового нету вот такого вида вот шайба валялась в коробке такая пила ну уровню 37 метра вот. точно с такими же характеристиками как и ДП 165 1200 Единственное, что мощность немножко побольше 1300 ватт и какой-то тут двигатель какой-то он на вид плоский что ли в общем, вот так вот ключ прикреплен, чтобы не потерялся для снятия пильного диска. Такая вот прорезиненная ручечка, ухватистая, идет с предохранителем от случайного нажатия. Пока не нажмешь предохранитель, соответственно, кнопка не нажмется. Вот в чем вот отличие от той пилы, которая ДП 165200? Здесь вот этот башмак, он металлически крашеный. Мне как бы это совсем как бы не понравилось, что то не обратил внимания. Ну уже взять-то взял, но как бы вот такой башмак металлический мне не очень нравится, в отличие от той из дюралюминиевой. Далее что? Вот эти барашки. Ну, не знаю как-то. Ну, может это удобно, но по сравнению с той пилой, там как бы они такие быстро зажимные, Не знаю, как это будет работать. Вот, вот тут такие характеристики указаны. Ну, под прямым углом она пилит до 55 миллиметров, под углом 45 градусов. 34 миллиметра. Ну так в руке, конечно, хорошо сидится. На вид симпатичная, собранная. Без всяких заусенцев. Так четко вроде бы. Видите, на вся вот колдебается. Вся. Этот кожух защитный. Вот он вот такой вот. Ну не знаю, он не критично, конечно, но... Когда берешь пилу в руку, она вся вот так вот дребезжит. Ну, это отверстие для выхода опилок. Дальше у нас... Сам диск имеет такой вот люфт. Ну, это и у тех то тоже самое было так по боковому качению ничего нету. Ключик шестигранный для быстросъема. Шпиндель сам фиксируется вот такой вот пимпочкой. Зажимаешь и все зафиксировано, можно отключать. Но эта пимпочка как-то похабно сделана. Все такие ручки вроде резиновые, все такие симпатичные, а это какая-то ну да ладно, если бы работало. Сейчас тайное место. Ну, в общем, как я сказал, вот эти вот барашки, ну это совсем, конечно, ну, может это и удобно, но это не пластмассовые. Ну сколько они проходят? У предыдущей пилы там все металлическое, четкое. А это что-то как-то все несерьезно. Просто уже пришел забирать, думаю, пила, не стал там кочевряжиться, ездить по другим магазинам, выбирать. А вдруг и это неплохо все будет работать? Может и зря я ее ругаю? Это что за отверстие, я не знаю. Что-то, видимо, разбирать тут надо не разбирался сам и не знаю что это дальше что ну как всегда тут внутри шкала регулировки по глубине посадки пильного диска при работе с доской Сейчас попробуем открутить так это у нас вот так вот регулируется вот так вот зажимается всем обратно. Так, это до упора мы опустили ее, самое нижнее положение до 50 мм пиления, если под прямым углом. Так. Так, а вот этот барашек отвечает за то, чтобы можно было ее поставить под 45 градусов, ну, или до 45 градусов, или меньше. Вот таким вот образом. Ну, вообще, как бы, ничего особенного. Ну, единственное, конечно, этот башмак какой-то, он несерьезный. Может, и ничего такого плохого в этом и нету. Другие фирмы такие как метабо например вот я ее рассматривал покупки там в принципе точно такая же сталька накрашенная так закрываем здесь вот у нас вставляется линейка и вот таким вот образом крепится барашком закручивается как точно пилит она не знаю сейчас попробую как тут сантиметр выставлять посмотрим и сейчас хочу померить вот у нас она пила в смысле сейчас опущена самый низ что нам такая вся это что так должно быть что ли такое что это такое сейчас угол хочу замерить 90 градусов здесь или нет ну если видно нету здесь 90 градусов ровно там наверное ее еще нужно отклонять на градуса полтора я так полагаю в общем с этим проблемы Но ну, если для грубых работ каких-то, может это так и не критично но это уже как бы минус на тех пилах предшественницах, в принципе такая же проблема существует с этим углом поближе сейчас попробуем взять ракурс вот наверно видно какая щель внизу еще у нас остается то есть ровно 90 уже не будет что-то тут там какие-то меры предпринимать Ну, 45 градусов я не померяю. Или вообще это боковое пиление. Что у меня нету приблуды такой. Ну, а так, внешне она, конечно, симпатичная. Такой видок-то у нее презентабельный, я бы сказал. Такая гладенькая, аккуратненькая. Сейчас попробую снять пильный диск как это будет работать, так, фиксируем шпиндель, вставляем ключ, так, какие-то остатки смазки ну хорошо так теперь эту штуку отводим и снимаем диск диск интерскол максимально выдерживает 7000 оборотов так сколько здесь зубов я не вижу посадочное место 20 миллиметров. Так, ладно, ставим на место. Только тут что-нибудь может каким нибудь биение. Так, ладно. вообще по отзывам по видео обзорам то как бы для таких нечастных работ для бытовых нужд ну как-то в строительстве конечно можно использовать то есть не где-то там для завода для постоянного пиления пила вполне живет достаточно неплохо долго если ее еще не насиловать правильно правильно обращаться делать какую-то ревизию смазывать то должна работать так пока эту боковую линейку снимем да весит она 3,3 килограмма без упаковки как бы получается легче, чем та предшественница. Вот. ну нет, а что что пинг-понг что ли играть, поставил допили, правильно есть у меня заготовочка специальная, сейчас на, ну, приготовленная для э, постройки козел Сейчас я их покажу. Вот эти козлы, ну, которые я сам изготовил. Кому интересно, как я их делал, ссылка будет справа вверху. А у меня есть заготовка. Вот сейчас, трубы доски зря не пилить, мы как раз отпилим от торцуем, отпилим под 90 градусов, под 45. Посмотрим, как это будет работать. Вот в обзорах по интерсколу многие жаловались, что провод дубовый ну не знаю как это дубовый он и не дубовый насколько вроде нормальный длинный это преимущество конечно сейчас делаем первый пуск но ну, условно первый домет то видимо ее включали уже а сам я еще не пробовал ее посмотрим как он там вибрирует не вибрирует в руках и пропилим делаем несколько пилов пробных под 90 градусов под 45 Ну, в общем-то неплохо на холостую ничего не вибрирует пилим ну, вот получается такой пил то ли у меня рука дрожала то ли что что-то как-то он какими-то полочками пропилил сейчас еще раз попробуем Ну, не знаю то же самое. Такое впечатление, что какое-то биение диска идет. Ну да ладно. Вообще конечно пилит без напряга. Ну доска сухая, сосна, что ее не пилить -то? Сейчас под 45 градусов попробуем. Доска толстая. Вот он сколько не допилил. Сейчас что-нибудь потоньше возьмем. пиление по 45 градусов вот этой пилой выглядит вот так тут без всяких полочек пропилилась нормально но ну, наверное это просто неровно виду или что здесь четко в общем вот такая пила как бы сказать, что я там недоволен или супер там доволен, я ничего не могу сказать. Пилит да пилит. Главное, чтобы не сломалось и служило долго. Ну а так с деревяшками справляется нормально. Как говорится, как по маслу или как в масло диск входит. Конечно, если попробовать там на более твердых породах, возможно, будет немножко и потяжелее. Там лиственница, там дупли, еще что-то, не знаю. Ну а сосна, ель, береза, осина, я думаю, без, без проблем справятся. Так что вот, такая вот такой вот обзор. Будем пользоваться. Всем пока.